Фасолевый салат с курицей – отличное блюдо, которое подойдет как на каждый день, так и для праздничного стола, обилие овощей и нежное куриное филе создают неповторимое и пикантное сочетание. Приготовим фасолевый салат с курицей в домашних условиях, фасоль предварительно замочите в холодной воде на всю ночь, затем отварите до готовности, можно использовать консервированную фасоль, ее не варить, не замачивать не надо, используйте сразу. Куриное филе нужно отварить. Затем остудите порезать кубиками. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем на сковороде. Батон нарезаем кубиками и обжариваем. Чтобы получились сухарики. Нарезаем соломкой огурцы. А майонез смешиваем с чесноком. Собираем салат слоями. Смазывая каждый из них майонезной массой. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Фасоль нужно предварительно замочить на ночь в холодной воде, а затем промыть и отварить до готовности. Шампиньоны нарезаем пластинками. Обжариваем грибы на растительном масле до готовности. Куриное филе варим до готовности в подсоленной воде, затем даем филе остыть и нарезаем кубиками. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей нарезаем соломкой огурцы, срезаем с батона корочку, а мякиш нарезаем кубиками, обжариваем батон в небольшом количестве растительного масла, чеснок пропускаем через пресс и соединяем с майонезом. Салат выкладывается в формочку слоями в произвольном порядке, каждый слой смазываем майонезом с чесноком. Сверху присыпаем сухариками и украшаем зеленью. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Фасоль белая, 120 грамм. Куриное филе, 500 грамм. Шампиньоны, 300 грамм. Огурцы, 300 грамм. Батон, по вкусу. Чеснок, 4 зубчика. Майонез, 250 миллилитров. Соль и перец